Как я могу помочь своему сыну, он зависимый человек. Ну, наркотики там все прочее. Посмотрите, атмосфера семьи бывает трех слоев, три уровня. Первый уровень это люди, живут в депрессии, у них нет высоких каких-то целей жизни, они ругаются между собой, есть вредные привычки. В основном просто смотрит развлекательные передачи по телевизору. Этот слой жизни называется невежественный слой. Там нет возможности никакого выхода. То есть это безнадежная жизнь. Атмосфера в таких семьях предрасполагает тому, что дети начинают употреблять наркотики. Атмосфера, в которой живет человек, обладает огромной силой. Многие люди не знают об этом. Вот, например, приведу вам такой пример. Я езжу для того, чтобы как-то развиваться внутренние, святые места. Я выбираю сам такие святые места посещать. И когда я приезжаю в какое-то святое место, допустим, я сразу встаю там легко 4 утра. Могу читать по 6-8 часов молитвы и при этом не устаю вообще никак. Если делать то же самое дома, ничего не получится. То есть, понимаете, атмосфера обладает огромной силой. То есть имеется в виду психическая атмосфера, в которой живет человек. И есть, атмосфера бывает очень сильная, то есть она просто мозги пробивает. Приехал туда и сразу легче жить стало. Вот мы сейчас будем создавать в зале атмосферу с вами, я буду учить вас, как это делать. Второй слой – это когда люди, у них есть цель а, совместная. Вот первая категория людей – каждый сам за себя живет и просто мучается вместе. Вторая категория людей – у них есть цель совместная. Они хотят ну, успеха, то есть они хотят или деньги зарабатывать, статус в обществе, ну что-то получить от этой жизни, чтобы был какой-то успех, какое-то счастье. Это второй слой. Люди, когда живут таким вот образом, они перенапрягаются психически, у них мало времени свободного. Обычно устают, начинают болеть, начинают портить отношения между собой. Начинают появляться трудности в жизни из-за того, что они превышают планку своих возможностей. Чаще всего люди так живут. Они берут больше кредитов, чем положено. Этот вот именно вот этот слой, как заставляет людей мыслить, потому что их цель это достаток. В этом слое дети могут покуривать, но как бы, чаще всего это не является какой-то серьезной проблемой. Не могут баловаться, там, но у них вот все равно в такой семье нет угнетения. Напряжение есть, а углукиленности психической нет. И третий слой, самый высокий, это когда люди занимаются работой над собой, самосовершенствованием, и они счастье получают не от достатка, а просто от того, что они меняют отношения, меняют взгляд на жизнь, начинают глубже воспринимать этот мир. Ну, представьте, если я правильно настроюсь на лес, сколько я могу получить счастья даже от леса, да. просто каких-нибудь Вот, То есть счастье нужно не только... Вот, вот сейчас у нас вся культура пошла вот к этому, что деньги есть, счастье есть. Нет денег, нет счастья. Типа без денег даже лес не сходишь. Ну, пошел ты с то У нас, слава богу, э, лица, которые не обязательно деньги платят, туда заходили. Но как бы... Часто люди не понимают этого, вот именно такого настроения, что счастье — это другая совсем штука, ее без денег можно получить. Когда человек самосовершенствованием занимается, и он цели ставит такие, а на зарабатывание денег он не ставит приоритетом, то есть работать сразу начинает меньше по времени, и больше работать над собой. Когда человек работает над собой, у него сразу начинает подниматься статус в обществе. Он меняется как личность, меняются друзья, меняется окружение. И в результате этого он потом, в результате больше еще зарабатывает. То есть такие люди им очень нужны, порядочные, честные в труде и так далее. Понимаете? То есть у них повышается интеллектуальный и культурный уровень в результате работы над собой. И он потом легче деньги зарабатывать, как результат. И вот эти цели которые в жизни должны быть второстепенными, не первостепенным, успехом и так далее. Они достигаются лучше. Но вот в этом слое, где люди работают над собой, дети не курят. Это невозможно, потому что там другая энергетика. Ну, конечно, исключения. Родители нас начали заниматься самосовершенствованием, поднялись на какой-то уровень, а дети еще не поднялись. Но происходит два года где-то, и они подтягиваются. Я так уверенно говорю обо всем этом, потому что ну, я не только основываюсь на священных писаниях, которые я серьезно изучаю. Я проводил научные исследования этой темы, как изменение понимания вещей влияет на жизнь в целом. Защитил кандидатскую диссертацию на этих исследованиях по своим лекциям. Мы исследовали около тысячи человек в Москве, в Питере. И оказывается, что люди... Вот те люди, которые выпивали, просто вот выпивали в жизни, им это мешало, начали слушать лекции, 50% из них полностью бросили пить, а 50% все, практически все сократили их дозу. То же самое, какая же примерно статистика с курением. То есть 50% людей вообще бросили курить, а 50% сократили, возможно, ну, как бы просто, потому что они начали слушать лекции, работать над собой, и у них такие вот изменения произошли в жизни. Это влияет не только на тех, кто слушает лекции, а также кто живет рядом. У нас такие исследования тоже проводились. Люди просто живут рядом с теми, кто работает над собой, и у них меняется жизнь тоже постепенно. Но чуть помедленнее. У нас сейчас просто идут ответ на вопросы, пока люди собираются. Можно? Да, конечно. Я вас боюсь, да? Мы вот в неблагоприятной местности. Вы вдвоем, да? Вы кресты вдвоем, да, да? Да, У -у -у -у. У -у -у. Возможно ли как-то помочь нашим человеческим усиленым в вот этой неблагоприятной местности, где очень много каких-то неблагоприятных моментов, факторов У -у -у -у. Также хочу сказать вам большое спасибо, мы с вами были очень давно. Спасибо за ваш труд. А означает передать что-то. Я могу вам передать. Я когда был ну, еще буквально, ну, только начинал работать над собой изучать вот, духовное знание. Я проводил исследование, у меня природа такая, проводить исследование. Я включил духовную музыку, сидел в квартире, в, в По доме. Вот стены вот такие. Ну, слышно буквально как бы. Вот, чуть погромче говорит человек, уже ну, такой звук идет. Вот, слышно. И соседи сильно ругались, страшно просто, мешали жить. Я включал духовную музыку, но, скорее всего, они ее не слышали. Они просто, ну, какое-то идет воздействие. Видно. Через две недели они перестали ругаться. Я думал, может, они, там что-то с ними случилось, но уже не сильно, как бы, слышны. Вот. Но потом Господь мне показал, что все-таки это действие звука, как звук действует. Я уехал отдыхать, приезжаю, опять то же самое эти пить. Опять включил другую музыку. Она работала днем и ночью постоянно. Через две-три недели перестали ругаться. <свист> <свист> ну, то есть, как бы атмосферу можно создавать. Для этого нужно что-то делать. Ну, вот я вам предложил один вариант. Уже. Ну, мы же живем в деревне. Ну, деревня. Ну, у нас музыка тоже постоянная. Не помогает, да? Я не, не, помогает. не знаю. Но вам лучше легче, стало же? Нам, конечно, лучше вода. А вот то, что происходит у нас... А, то есть там деревни режут друг друга, там, да? Да. Ну, нормально. Они вот как могут, так живут. Чего же с этим не сделаешь? То есть не брать ответственность. Ну, а как вы можете за это взять ответственность? Ну, вот люди живут как могут. Вот у меня сосед но я тоже живу в деревне. У меня сосед, он такой кругачий. Он служил в армии всю жизнь, и сейчас ему 78 лет. И он такой, и сюда! Ну, и нет. Я подхожу. Малина хочет? Он говорит, хочу. Пять панок. Я говорю, ну давайте две для начала. Нормально. Ну, то есть, как бы ну, с ним можно как-то вот, ну, было, было время он как-то наезжать, начал так сильно, что я, мне пришлось его поставить на место, как бы тоже по-военному с ним поговорить немножко. Но он понял, что я тоже могу по-военному говорить, так немножко осёкся, но в целом с склонен нажимать. Ну, просто он такой человек, вот если посмотреть на него, это же болезнь, то есть он... Несчастный человек просто не может по-другому разговаривать. Ну что, это с ним сделать? Надо просто вот его таким любить, который есть. Все нормально. Я когда начал вот так помолиться чуть-чуть за него, просто помолился. У меня отошло к сердце. И нормально. Стало нормально. Я его не переделал, но как в отношениях нормально. Ну вот смотрите, у вас сейчас в сердце, вот эти люди вызвали осадок определенный, причем обоих. Таком, как вы находитесь, в таком Это ваш объем работы, понимаете? Это, вот, смотрите, есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия, вы считаете, что они виноваты. Вторая стадия, вы понимаете, что это ваша проблема, но вы ее еще не решили. Третья стадия, вы решили эту проблему и у вас все нормально с ним. Хотя они не изменились, они как были такие, остались. Вот. Проблема не в том, что эти люди ну, плохие и живут невежественной жизнью, а проблема в том, что вы не понимаете, что такое правильная жизнь. Есть три стадии развития личности на пути самосовершенствования. Первая стадия характеризуется тем, что человек хочет просто поменять атмосферу. Он не работает над собой, а хочет, чтобы атмосфера вокруг была хорошей. Но это автоматизм в первой стадии. Человек хочет счастья, так же, как хотел страсти, когда он жил во втором слое, и первом, когда он хотел, для себя сражался все время. Но он тоже не сильно поменялся, он уже понял, как правильно жить, у него вкусы правильные появились, но как правильно это делать, он не знает. И поэтому на этой стадии люди начинают мучить родственников, что надо жить правильно, долбают их, рушат отношения с родственниками. И также начинают мучить соседей. Но так как они не могут их долбать, они им просто они не нравятся, эти соседи, потому что они живут неправильно. А правильная жизнь означает, что все, должны, все вокруг меня должно быть счастливым. Вот это первое как бы, понимание. Оно идет от того, что не хватает душевной силы трудиться над собой. Просто не хватает возможности все это переваривать. Кашу больше, чем огня. На второй стадии человек уже может переваривать. Но он при этом все равно должен тяжело трудиться для того, чтобы ситуацию менять постоянно. То есть ему придется обращать на соседей внимание, но у него хватает силы психически их простить, успокоиться и антенку по отношению к ним настроить на хороший лад. Тогда нет проблем с соседями. Они между собой ругаются, но вас не трогают. У вас нормальная жизнь там в этом месте. Нет, нормальная даже психически. Не то, что они кирпича, вас накидаются. Нормальная жизнь означает, что сердцем вашим с ними нет проблем с этими людьми. Ну вот, допустим, если собака гавкает у вас под окном, у вас может быть проблема с ней, может быть, и не будет все зависит от того, как вы к ней относитесь. Если вы чувствуете, что она вот животное просто, ну, страдает, этом гавкает, сострадательно к ней относитесь, то вы спокойно, у вас, вам не мешает ее звуки. Но если вы не даете им право страдать и быть такими, в сердце свое, тогда они вас начинают мучить. Но это право им дать можно только с помощью молитвы. Вы не можете так да, взять и вот, как раз им дать тогда право. А они же мешают вам быть счастливыми. Мешают. Поэтому вы задаете мне вопрос. Они создают определенную атмосферу. Так на второй стадии человек способен менять атмосферу с помощью труда. Он создает вокруг себя такую атмосферу своим трудом, что ему никто не мешает. Но есть еще третья стадия, когда человек настолько сильный, что ему не надо трудиться, чтобы создавать атмосферу. Там, где он находится, там хорошая атмосфера. Но это называется святой человек. Это очень высокий уровень. И мы, нам ставит да, своей недопрыгне. Я могу сказать, что я могу поменять атмосферу с помощью молитвы. Мне кажется, вы тоже сможете. Попробуйте. Просто настройтесь на это не как на их проблему, а как на свою. Это же ваши проблемы. Благодарность. Я тоже, кстати, вам очень благодарен, что вы сюда пришли. Ну, можно задать вопросы уже быть начале? Конечно, можно. Есть. Ну, нет, как раз про Серву. Вот, всем известно, что даже фильм такой был, когда на воду что-то говорит хорошее, а в получается очень красиво. Да, да, да. -а -а. Вот в этой связи я такой запрограммированность почувствовал, что... Зимой ну, смотришь на смех, а они все для того красивые И понимаешь, что это и есть отражение какой-то и истины, любви, которая вокруг она идет на эту землю. Но вот если я настраиваюсь на святого человека, я могу почувствовать задачу. Благодать и спокойствие. А если я настраиваюсь на свежимки, вроде бы очень много, и все это вокруг, а почувствовать не могу. Вот. В чем теперь это? А есть разница, понимаете? Вот есть такое понятие «янтра». В физической культуре есть такое понятие янтра. Если взять эти янтра, они похожи на снежинки. То есть у них есть просто свои определенные формы, структуры, которые дают определенный результат. Понимаете? Но структурирование пространства дает чистоту сознания. Оно не дает чувство любви. допустим. Тут представьте себе вы в чистую квартиру зашли, помытые полы, и все классно. Ну там просто чисто, хорошо. Ну или второй вариант в квартире сидит священник и он улыбается вам. Чувствуете разницу? Там без там тепло, как бы есть такое как бы чувство хорошее. А просто чистая квартира тоже хорошо. Но при этом что-то не хватает, не хватает, может быть, любви, теплоты. Снежинки дают чистоту, они дают чистоту, пространства, очищают пространство, но любовь не могут дать. Это может сделать только -то духовно развитый человек. Спасибо вам, я желаю всем честь. Спасибо вам. Хороший вопрос. Поэтому люди вешают янтры в квартирах, то есть вот эти вот, ну, гармонизаторы пространства. Я даже видел на православных рамах старых такие вот, ну как бы такие вот всякие треугольнички, квадратики, всякие, это гармонизирует вот пространство. Это люди знали, имели знания древние о том, как это делать правильно. На квартирах можно тоже это делать. Там хорошая, правильная система дает хороший результат. Чище жить становится легче. Даже вот эти все наличники на окнах, там вот, делали треугольнички, там, вот, узоры, все, это все организирует пространство. Это целая наука, как это делать. В Южной Индии до сих пор перед домами каждое утро из рисового порошка сыпят, вот так вот рисуют вот эти вот всякие формы, перед входом рисуют на дорогах. И это гармонизирует, чистым пространством делает. Они моют сначала все, а потом посыпают, какие-то кружочки, квадратики. Каждый там кружочек, квадратик имеет свою цель. Ну, какие-то цели есть в этом. То есть дает какой-то результат свой. Это называется мандалы. Мандалы, слово «мандалы» означает «будокриятный». Переводится буквально в санскрипте. Или «мандалы» их называют. Или «мандалы». Ну, то есть либо все буду приятно. Мне кажется, что мы собрались, да? да. У нас такое уже время. Пора лекция. Это самый сложный для понимания семинар, который у меня только есть. Обычно все у меня семинары, они направлены на то, чтобы люди не только получали знания, но при этом еще и как бы радовались, веселились, я пою, иногда танцую на лекциях. И такой получается отдых людей, отдых. Но вот здесь как бы сложно отдохнуть, когда мы берем такие темы, касается как бы, установки в мире, там все прочее, это уже не до отдыха. Но тем не менее, предупреждаю, хочу предупредить, что придется трудиться сердцем. Не, не одному, не всем на этих семинарах, потому что мы здесь учимся побеждать. А победы всегда означает труд. Без труда невозможно победить. Одна лекция не поможет. Нужен. Эта лекция такая, у нее формат очень уже широкий, то есть здесь будет тренинг даже проходить. То есть если вы как бы не готовы, тогда, не знаю. Но вот я предупреждаю, что всем придется трудиться сегодня даже уже на лекции. Лекция также на этот формат он подразумевает также слушание. То есть мы будем слушать класс разных людей, в основном песни, которые показывают разное настроение и придет понимание, что такое вера через это, придет понимание, как люди побеждают судьбу, как относиться к этому миру и так далее. Обычно в начале лекции я договариваюсь о языке, на котором будем разговаривать. То есть язык этот такой, что он, он древний физический язык, который утверждает, что психика человека имеет свое строение, Ну что это не просто комбинация нервных импульсов, хотя тоже здорово Павлов много как бы ценного принес в нашу культуру, понимание вещей, но все-таки психика имеет структуру свою. и Причем она, она, эта структура, она не только внутри тела человека остается. Она соединяется с другими людьми, переплетается. Атмосфера общая может в целом доме создаться. Вот если бы люди это знали, они бы не строили такие огромные дома, там, по 5000 квартир. Потому что там создается своя атмосфера, и она может не, не сильно хорошей быть. И человек въезжает в этот дом, думает, что вот там обстановка хорошая, ему там легко будет жить. А он не знает, что там еще атмосфера есть помимо обстановки. И эта атмосфера или новосфера. сфера Нанский об этом говорил. Еще. Он говорил, что об этом. Потом дальше придонские вот, ученые начали исследовать воду там и так далее, то чтобы как бы сказать. И они исследовали звуки разные. Допустим слово мать Тереза» как раз Воду, вода замерзла, вибрацию произнесли, слово «Мать-Тереза», и вода рядом стоит. Она замерзла, и тут же замораживает после этого слова, и получается очень красивый перестал такой. А Просто от слова «Мать-Тереза». Потом произносят там слово, допустим, «Гитлер», там пространство очень, ну, получается, вода замерзает, очень некрасиво. Реально, диссертацию защитили на этих исследованиях, это все так и есть работает очень сильно. Вот. И не то, что само это слово «второе плохое», это связано уже с Личностью, понимаете? А Личность дала отпечаток на нашей Земле, и этот отпечаток ну, влияет на воду. Ну, то есть получается, что есть силы какие-то, они застывают в пространстве. И это связано с, вообще, если говорить с чем, то связано с тонким психическим строением человека, который, кстати, не умирает. Тонкое строение не умирает, оно остается живым. Есть такой ученый Молди, эта книжка его ⁇ Жизнь после смерти ⁇ она беселер, то есть можно в интернете скачать за 5 секунд, найти ее. Он доктор наук, и он исследовал пограничное состояние, то есть он в реанимации всю жизнь проработал и много видел клинических смертей когда люди потом возвращали жизни и они рассказывали что они там видели и все это он потом взял сделал специальное оборудование этой комнаты где проводились исследования этой реанимационной, и там фиксировалось все ну видео фиксация аудио и хронометраж с связь с ритмом сердца, ну, ну все полностью в едином формате, как, как все исследования проходят. И оказалось, что когда сердце останавливается, уже клиническая смерть, люди начинают видеть себя через некоторое время как вид сверху и описывают, не все, но примерно процентов 30 описывают, что делают хирурги, о чем они говорят, хотя в это время человек не может ничего описывать, у него клиническая смерть. У него и энцефалограмма, и сердце показывает прямую линию, понимаете? Он не может в это время ничего описывать, согласно современным пониманию вещей. Комминация нервных импульсов не может работать, все остановилось Вот, Но человек видит и слышит. И это подтверждается тем исследованием древних ученых, которые говорили, что есть психическое тело. Когда грубое физическое тело уходит из жизни, психическое тело... Остается жить. И так как Высоцкий, он был развитым человеком, он читал Багалдиту, вот древнее священное писание, он поэтому шутку образовывал у людей этим всем вещам. И он также и в этом плане тоже как бы, кое-что спел. Хорошую религию придумали индусы, Тогда, да, в конце не умираешь насовсем. А если тут как дерево родишься, Багалаба, а если жизнь слюной, останешься слюной. Ну, то есть, как бы, вот такая песня. Это называется ⁇ Закон карма ⁇ уже. Ну, то есть идея как раз начинается все вот с этого понимания, что есть тонкая психическая сторона человека. И оно да, понимание есть везде. Я в несколько песен еще спою, понятия у нас тоже есть. Без этого невозможно жить. Ну, то есть... Первое понятие это ум, слово ум. Да? Ум или на санскрите манас означает каркас, психический каркас. То есть все, что происходит в жизни у человека, все находится в уме. Наша жизнь протекает внутри этого каркаса. Каждая клеточка организма питается с помощью энергии ума. И она должна жить. Как вы думаете, как эта энергия называется, которая питает все тело? Можно сказать «прано», да, но это ну, ничего не значит ни для кого слово «прано». Эта энергия называется «счастье». Счастье. Не знаю, об этом, да? Вот энергия счастья питает каждую клеточку, она и психику питает, и организм. Если у человека не хватает счастья, значит, у него не будет нормально работать организм уже. Функции организма будут страдать, и это значит, что он уже не сильно здоров. Поэтому в Айрбеде, медицине существует такое понятие сводяя и «орогия». Ну, то есть «орогия» означает «а-орогия», «а» означает «нет», «орогия» означает «болезнь». То есть отсутствие болезни. Человек исследовался, обследовался, ему говорят «у вас как, все работает нормально», «вы здоровы». Он говорит «да, ура», все". и пошел, думать, что он здоров. А что такое свадья? Сводя означает, что человек имеет достаточно счастья внутри себя, самодостаточности, удовлетворенности, чтобы быть здоровым. И вот считается, что сводя это более высокий уровень здоровья. И орудие само по себе не всегда возможно. Например, у человека нет ноги, ему говорят, вы не можете быть здоровым, вы инвалид. А с этой позиции, сводя, то есть счастье, можно быть здоровым без ноги. Человек может быть счастливым, удовлетворенным, без ноги. Без проблем. Ему просто надо правильно потрудиться над собой. Он будет полностью, у него весь организм, будет нормально работать, но он при этом без ноги. Такое возможно. Быть счастливым в этом случае. Возможно. Без мужа можно быть счастливым? Можно, а Нет, некоторые думают, что нет. С мужем можно, а без жены нет. Можно и без мужа, и без жены быть счастливым, но уже труднее. Без детей можно быть счастливым? Можно, но труднее. Труднее. Без тещи можно быть счастливым? Но без тещи все согласны. Может. Хорошо, тогда я по-другому вопрос поставлю. А с можно быть чистой? Да. Но труднее. <смех> уже труднее. Хорошо. Хорошо. Итак, тонкое психическое тело. То есть оно выстилается внутри вот всего организма и копирует наш, наше грубое тело. Эта копия, она не меняется после ухода из жизни. Я был такой случай. я приехал в Иваново читать лекции, это было где-то 10 назад. Я уже тогда тренировался серьезно, чтобы видеть тонкое тело, потому что без этой тренировки невозможно людям помогать. Я должен чувствовать человека, понимать, что у него происходит, чтобы быстро и правильно отдать ему ответы. И я когда зашел в квартиру, в которую нас поселили, то понял, что... В этой квартире что-то происходило тяжелое до того, как мы жили. Я сразу задал вопрос тем, кто нам задает квартиру, они помялись немножко. Я начал как бы настаивать, что мне нужен ответ, я никуда не уеду. Мне сказали, что ну, буквально неделю назад мама умерла как бы, в квартире, но мы ее теперь сдаем. Вот. Я почувствовал, что мама никуда не делась, она пока в квартире. Ну, я просто почувствовал это. И в этот же день, в эту же ночь, как бы, я, у меня очень чуткий сон. И когда человек просыпается, в момент пробуждения он видит тонкий мир. Поэтому некоторые пугаются ночью. И я, как бы, открыл глаза, смотрю, идет такая, ну, идет, ну, на тонком плане, вижу. Ну, точно так же, как у вот человека, только другим зрением. Вижу, идет пожилая женщина. И так как она идет на тонком плане, она прозрачная же, это страшно. А я на нее смотрю, и я как-то испугался, и вот так начал хлопать на нее. Она тоже испугалась и побежала, и сквозь стену пробежала, убежала от меня. В вот стену, в другое место, убежала, все, я заснул, успокоился, а потом я начал рыться в архивах там местных и увидел ее на фотографии, эту женщину. Понятно, да? Я увидел того человека, который оставил тело, то есть она осталась еще там какое-то время. И такой случай произошел, он убеждает, такие случаи убеждают в том, что это все правда, что так и есть на самом деле. И никто до этого фотографии же не показывал. Я сначала увидел человека, а потом увидел подтверждение, что этот человек есть. Они потом подтвердили, что это их мама. Итак, «Тонкое психическое тело». Его каркас называется «мамос» или «ум». У, него есть, у ума есть а, такой, такая функция, то есть есть такой, такая часть тонкого тела, которая дает уму силу, меняет его, улучшает. То есть такая как бы, функция, которая м, контролирует ум. Эта функция называется «будх» на санскрите. Или разум по-русски, видите, все соответствует, слова есть, слова есть. И есть еще одна психическая функция, которая наполняет ум и разум, наполняет чувством личности, что это личность, что я — это личность. Вот эта вот функция, третья компонент тонкого тела называется «ханкера» или «чувство собственного достоинства», или «эгоизм человека». Человек может наполняться силой, которая всем нравится, и эта сила приносит счастье ему в жизни, такому человеку. Такого человека называют удачливым. Или наполнять силой и ум, и разум, который никому не нравится, и его тогда называют неудачником. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасное добрые внутри. Вот. Ну то есть крокодил не ловится, не растет кокосом, лапшет ловится, не железный. Вот. А, то есть и, и беда объясняет, что когда человек хочет служить всем, заботиться обо всех, прощает, просит прощения, имеет такую очень сильную жизненную позицию, потому что, естественно, человеку закрываться и жить для себя. Даже он проснулся человек, ему естественно жить для себя. Но когда человек активен, он хочет служить, заботиться обо всех, то тогда. Такое состояние сознания, вот это вот чувство собственного достоинства приобретает истинное эго, называется. Истинное эго. То есть эго или чувство собственного достоинства, приносящее счастье человеку. Служит всегда, служит везде, до дней последних домцев. Служить и никаких гвоздей, вот лозунг «Мой» и «Солнце». Это истинное эго. не светите никаких гвоздей. Это ну, одно и то же. Вот. Ложное эго означает, что человек хочет быть счастливым, все хотят быть счастливым. Но понимание другое, вот когда ты будешь мне улыбаться, я тебе тоже буду улыбаться, он говорит своим близкому человеку. Начинаются конфликты, все скандалы означают, что люди находятся на позиции ложного эго. Невозможно скандалить с тем, кто вот тебя служит, любит, заботится, прощает. Как с ним ругаться? За что? Ну даже если ты будешь ругаться, он будет тебя прощать. Он ругаться не будет. То есть конфликта не будет. Ты можешь ворчать, но он будет нормально связь. Деятельность истинного эго приносит счастье человеку. Благодарность сердца возникает у того, кто поругался видит, что с ним ведут себя нормально. Потом чувствует благодарность, начинает регулировать свое поведение. Стесняется уже ругаться. Ему стыдно становится. Даже собака и то так себя ведет, если с ней так совести. Я могу вам привести пример. Вы скажете, у меня мужик так не будет вести. Нет, будет. Даже собака. Я в Омск, когда приехал читать лекции, там такая огромная собака, такая высокая, не похороняет дом, который меня пригласили люди. И она такая, Ну то есть, знаете, такая то есть, страшно большая собака очень, и гавкает, и ка как танк, вот, как не знаю сравнивать, и собаку зовут Карна, Карн. ну как бы мне стало интересно, вот как я, если я правильно, собака, она выполняет долг перед хозяинами, она сторожит и гавкает, это означает, что ты чужой, как бы должен это помнить. Она меня гавкает, она выполняет свою все нормально, я не против этого. Но я решил с ней как бы, ну, по-человечески подружиться и быть благодарным ей за то, что она вот такая хорошая. И я начал, ну, как бы, я подошел к ней на расстоянии цепи, ближе не стал подходить, эксперимент может печально закончится, вот. Хозяева уже ушли, и я начал как бы... Карночка, ты такая хорошая. Спасибо тебе, что ты выполняешь свой долг. И она с ней разговаривает. И, ну, как бы прощать ее вот эти выпады. Ну, ну, Вызывала во мне чувство негодования тоже. Как бы, я как раз придусь, и опять. Карночка, спасибо тебе, ты учишь менять смирение И так далее. В общем, минут 15 с ней разговаривал. Вот, произошло потом следующее. Она... Забежала за будку и выглядывала там из забудки. Она уже не знала, что ей делать, она спряталась за будку от меня. Когда пришли хозяева у меня звать, они увидели такую картину. У них собака здоровая такая громадная, стоит за будкой, выглядывает. Когда они вышли, она такая у меня. когда я начал опять с ней, так она спряталась за то есть это не входило в ее планы, как бы. Такие так отношения строятся со мной. Но я не знал, что делать в результате. Даже собака благодарность становится не то, что ваш научит. Ну я просто так вопрос уже заранее. Ну вопрос же сразу пойдет. Я знаю, 20 лет уже лекции читаю. Вот. И... Разум это такая психическая структура которая дает энергию счастья уму и ну, просто организму всему организму разум это делает с помощью функций, которые у него есть первая функция это способность искать знания которые приносит счастье знание означает связь с каким-то источником сама способность чувствовать источник счастья называется верой Вера это как раз то, что есть, то, что приносит счастье. Вера. Есть, если ты веришь, значит ты чувствуешь счастье от этого. Нельзя это невозможно верить и не чувствовать счастья. Невозможно. Дальше. Целеустремленность это когда ты идешь к источнику счастья. А решимость это когда ты идешь сильно и уверенно к источнику счастья. Это все функции разума. Это цель наполнить ум силой, победой над судьбой. Теперь, если говорить об уме, то у него есть пространство умственное, оно на тонком -то плане находится. Его нельзя рисовокупить какому-то органу там и так далее. Но в целом центр ума находится вот здесь, вот, там, где находится сердце, вот здесь, посередине другие, находится центр ума. И веды объясняют, что ум можно представить в виде озера. Самая поверхностная часть озера – волны. Это мысли человека, его настроение, воля и желание. Мысли, эмоции, воля и желания, Настроение ниже, глубже. Итак, мысли находятся у человека вот здесь, справа. Мы думаем, ой, слева. Левой частью мы думаем вот здесь, мы думаем вот здесь Мысли видны в левом краешки левого глаза, наружный краешки краешке левого глаза, мысли видны человека. Если вы хотите понять, как вас думают, можете настроиться, смотреть в глаз, вот здесь, вот, в левый краешек. Вы поймете, почувствуете мысли человека. Вот, допустим, я смотрю на мужчину с очками, вижу, что ему интересно, но, скорее всего, он первый раз, потому что у него есть сомнения, но при этом интерес есть. Вы первый раз пришли на это? Да. Видите? А, а вот девушка, которая сидит вот в вот, этом платьишке, вот, вот, ну, петь, вот вы, да, вы, да, вот, у вас другие мысли, вы хотите со мной встретиться, увидеться и увиделись. Вот, и у вас такой, как бы, вот сначала какая-то какая-то внутри, вы слушали уже мои лекции, пришли сюда специально, вот увидели меня, довольные, как бы, я правильно говорю? Вас вот такие мысли. Вот, а девушка вот еще, еще раньше, она удивлена тем, что я сейчас сказал, и у нее такое удивление в глазах. Правильно я говорю или нет? Нет, вот смотрите, да? Есть? Немножко? Мысли можно чувствовать, понимаете? С, с, левой, с, с правой стороны находится воля человека, воля, вот здесь. Глубже мыслей находится чувство человека. Как бы не чувство, а эмоции. эмоции. Эмоциональность, она влияет на мысли. Когда человек эмоции зашкаливает, он не может думать. А когда эмоции спокойны, мысли легче. Согласны? Воля человека связана с желанием. Воля ⁇ это глубже. А желание наружу, желание видно вот здесь, в правом краешке правого глаза, в наружном краешке правого глаза. Но когда человек настраивает свою волю, он может подавить желание. Допустим, я хочу мороженое, но я себе говорю, я не буду покупать мороженое, волей своей говорю. И желание говорит, ну хорошо, сегодня не будешь, а завтра купи. Желание как-то отступило, но все равно осталось. Глубже мыслей с этой стороны, желания с этой стороны, эмоции с этой стороны и воли с этой стороны находится настроение человека. Итак, мы смотрим, разбираем с позиции озера, озера, да? волны – это вот мысли и желания. Это волны. Глубже, уже там, вот, где волны закончились, но все равно вот такая легит чуть-чуть, там вода движется все равно. Это э, глубже, это эмоции человека и воля человека. А еще глубже вот слой, совсем поглубже, ну совсем еще на поверхности. Это настроение человека. И человек может сказать, у меня сегодня хорошее настроение или плохое настроение, ну точно не может сказать. Но если взять глубже, пойти туда, в озеро ума, еще глубже, там находится зона подсознательная. Иногда оттуда приходят импульсы, но мы в основном ее не контролируем. Там находится зона, которая контролирует все функции организма человека. Вот следующий слой, более глубокий. Все функции организма контролируются там. Поэтому, если у человека хорошее настроение, туда идет хорошая энергия. А если плохое, то, соответственно, плохая. Но энергия или волна в этом озере ума может идти как снизу, так и сверху. Мы об этом будем говорить. Может оттуда идти волна, может оттуда. Кратур какой-то заработал, да, и волна пошла снизу. А просто ветер подул, волна идет сверху. Самый глубокий слой озера ума, воды вот этой вот, это самое глубокое подсознание. В этом самом глубоком подсознании находятся связи между людьми, ниточки между людьми. Мне все время кажется, почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Это, ниточки вот эти вот завязываются, это называется родственная связь. Вот. Они остаются на всю жизнь, и даже если человек уходит из жизни, родственные связи остаются, тонкое тело же никуда не девается, и человек поэтому чувствует человека. Вот из жизни он ушел, но он чувствует. чувствует, что он есть. Ему тяжесть, ему хочется за него помолиться, он чувствует его. И важно знать, что когда они дочерпнутся, вот эти вот в отношениях, кто-то хочет бросить, уходить, то можно с помощью внутренней жизни, с помощью деятельности разума влиять на это пространство с помощью звука. Когда человек звуком влияет на это пространство, ну просто молится там или настроит, читает, то вот эти ниточки начинают восстанавливаться. Ты реально чувствуешь, что у тебя лучше стало отношение к этому человеку. Ты его прощать уже можешь, его можешь любить. И как бы ты чувствуешь, что, наверное, он может остаться, что он не уйдет. Вот как женщина в самом начале написала записку, что муж вообще начал бросать, просто уже начал гулять, и уже решил развестись. Она включила, начала молиться, и у него раздрайв пошел, и он как бы в депрессию упал, и говорит, покончу жизнь самоубийством, не могу так жить, на двух лодках же, когда едешь, постепенно ноги разъезжаются же, да? и как бы дальше штаны порвутся. Вот и Могут быть еще какие-то проблемы потом со здоровьем. <связать> Это, ну, тем, у него, на у начались проблемы со здоровьем. Он говорит, покончу жизненным убийством. А она не сдается. Написал записку, что мне дальше, молиться или отпустить? И я говорю, молиться, молиться, только молиться, <связать> Не отпускать мужика, не давать ему уйти. Вот. И вот в этом очень важно понять, что люди же часто хотят отношения сохранить с помощью беседы, а беседа не помогает, потому что там ниточки-то уже не настроены на беседу. Можно же разговаривать с тем, с кем у тебя есть связь хорошая. Вот если вы видите человека. Ему что-то хотите сказать, смотрите на него, и что-то перехотелось говорить. У вас с ним плохая связь. Так? Да? И вы не можете ничего сказать ему. Но вы можете ему что-то пожелать. Да? Обычно желают не то, что нужно. А надо как раз пожелать то, что нужно. И тогда связь начнет восстанавливаться. И поэтому это знание, вот это знание о ниточках вот этих вот, оно очень важно. И я по пою, поездке снирую Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами по связаны. Нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Так, ведь мы обязаны помнить, да? Ради высокой любви мы обязаны помнить об этом, что они связаны с нами. Это очень важно. Видите, вот хоть они изучали тонкое человека, поют все правильно. Или, допустим, когда люди имеют способность очень чисто воспринимать друг друга, и эти ниточки, они сформированы сильно, то это называется искренние отношения между людьми. Это очень редко вообще бывает, чтобы люди вот так искренне были друг другом связаны. И кто-то в другой песне уже поется. Серебряные свадьбы. Ну, то есть долго, да? Долго. Не костер. Костер между сердцами. Серебряные свадьбы, душевный разговор. Вот от чего возникают серебряные связи, свадьбы душевного разговора. Когда Незримая, она становится очень светлой. светлой память человека сердце, светлая память, душевный разговор Привет. Но там еще глубже, вот это, вот это третьего слоя, где вот находятся эти ниточки связи с людьми с близкими и далекими, там глубже еще находится еще одна зона, связанная с песком уже, с песком озера. Это называется «песчинки судьбы» или «карма-васаны». «Васана» означает узелок, «карма» означает «карма». То есть это зона глубинной памяти в человеке. Там находится память о всех наших поступках, событиях. Если говорить на том -то плане, то вот шар такой образуется из этой глубины памяти, а внутри шарика находится «я», «душа», «атма». «Атма» или «атом». Слово атом произошло от слова «душа». Потому что когда исследовали, оказалось, что вот атомы в природе, они таких же размеров, как душа. И она действительно кончика волос. Таких размеров атом и душа. Душа, она вечную природу имеет. Душа никуда не пропадает, не уничтожается, не делится, не размножается. Она вечную природу имеет. И душа — это я. Я не тело. Не тело. Тело это мой инструмент для жизни. Поэтому если мне руку отрезали, я остался. Понимаете? Я не тело, я душа. Жизнь прекрасна и хороша. Понятно, да, состережно? Тело стареет, как бы. Не расстанусь, конца буду вечно молодым. Но душа, она не стареет она молодая. Если человек как себя торжествует с телом, то он как бы уже и как тело настроен уже, он, ну, он себя старым чувствует. Но человек, который читает себя душой, он старым себя не чувствует. Я как бы не говорю про отношения с женщинами, там, когда мужчина доказывает, что он молодой еще. Я говорю про в целом про просто отношения к жизни. Если человек считает себя телом, и видит, что он старый, то у него отношение к жизни меняется. Затянулась белая тина, Глазь старинного права. Песня из англеса. Нативно, да, Буратино? Была как Буратино, Я когда-то молода. Вот, то есть и белая тина, и все затянулось. Но не должно затягиваться белой тиной. Это неправильное отношение к себе, неправильное восприятие мира. Итак, вот там вот эта вот штука, шарик этот, он делает много проблем. Там находится судьба человека, и в результате влияния пространства и времени, которое все движет вперед, время все движет вперед, тело движет к старости. А тонкое тело движет увеличивающимся экзаменом. И как это движение происходит? Изнутри этого шарика выталкиваются эти песчинки снаружи. Сначала глубокую часть ума заходит песчинка, она там наводит бардак, то есть рушатся связи между людьми. У кого вот сейчас такая ситуация, что вот все рушится в жизни, отношения рушатся, поднимите руку. Вот эта песчинка вышла туда, туда изнутри. И вы-то не знаете, что такое. Вы не понимаете, что Может, меня кто-то проклял? Вы идете к бабке, гадалке. Как говорите, да, что такое? Она говорит, я точно проклел, сто процентов. И все, вы теперь проклятые. Ну, то есть вы не знаете, что происходит, что это механика тонкого тела. Так всегда работает, что жизнь нам всегда экзамены делает. Но если все бабки поверил, то он становится проклятым. Потому что у вас человек верит, так он и живет. Он верит, что вот этот человек угробил его жизнь, потому что Бог о нем думает. А это означает как раз быть проклятым, верить вот в это верить. Человек не должен верить в то, что есть какие-то силы, которые могут сделать нас несчастными в этом мире. Все несчастья у нас идут от незданных экзаменов. Наше сердце является причиной всех наших страданий, конечно. Вот вывод, какой надо сделать в конечном счете, чтобы побеждать судьбу, надо работать над своим сердцем. Там находится судьба. Если печеньки хорошие выходят, то хорошие отношения устанавливаются. Все это начинает все любить, возвращаются в старые связи и так далее. Все это меняется постоянно. То хорошая судьба выходит изнутри, то плохая. Но если человек соединяет себя с высшим счастьем, веры, то есть у него есть веры, веры сравнивают Бога с Солнцем. Когда Солнце светит, мы нет. Не может быть плохой судьбы, когда светит Солнце. мало сравнивается с плохой судьбой, с несчастной жизнью, жить во тьме. Поэтому, если человек настраивает себя на отношения с Богом в своей вере, в своей культуре, ничего не надо менять, в своей вере, в своей культуре, настраивать на отношения с Богом, то тогда у него очищается вот там внутри, в этом глубоком пространстве, эти кипящики, гряд плохие, они сгорают под влиянием вот этого света знания, света духовного знания. Вот на этом основана вся философия любых традиций духовных, что вера, она спасает человека, спасает от плохой судьбы. Вера находится в разуме. Разум действует через звук. У ума есть пять шут-чупальцев. Они называются чувства. Эти пять шут-чупальцев, они дают возможность взаимодействовать с этим миром и вот взаимодействовать между этими структурами психическими, которые я описал. Например, звук, он.. Наполняет силой разума. Разум становится сильным с помощью звука. Например, если человек идет, он хочет покончить жизнь самоубийством, ему кричат Стой! У меня есть план. Раз останавливается, может, правда поможет человеку. То есть звук может поменять ситуацию, звук. У меня была такая ситуация, я в Индии изучал лидическое знание, там обезьяны с У нас был маленький ребенок, совсем еще дочка была маленькая, ей было три года. И мы как-то отошли от нее, и в это время на нее прыгнула обезьяна огромная. Она может порвать после человека, вот так. ребенка особенного. Ну mm -hmm. просто порвать, как тянет. Страшный животный. Вот. И жена такой сдала такой крик, в результате которого обезьяна сразу отпрыгнула и убежала. Но она сама не знает, как это произошло. Это был, был крик победы такой. Не страха, а победы, что ты не имеешь права трогать моего ребенка. И, ну, и, соответственно, <музык> там <он> говорит, <музык> мы знаем, какой с <связь> эти это звук. То есть звук он пробивает пространство. Разрушает несчастье, дает победу или поражение. Все зависит от того, у кого сильнее звук. Звук это сила, меняющая разум. Более и болью человек подавляется от звука. Есть боевые искусства, там ключи человек человеку воли. Раз человек, он не может поднять даже руки, чтобы сражаться. От звука это происходит. Так, бой не делает. Не знают, как звук работает. Не обязательно кого-то звуком поражать, можно наоборот, улучшать, восстанавливать, лечить, помогать, заботиться. Я специально во время лекции этот семинар уникален, я специально сделал покорку определенную, которая дает понимание, как звук, ну, звук указывает на веру. На веру. Есть разные типы веры, самая высшая вера – это вера в Бога, она дает победу над судьбой. Но есть типы веры, которые дают, допустим, здоровье. Вот здоровье же тоже надо, да? Но вот здесь нужна вера. Ну, вера в Бога, понятно, дает все, и здоровье в том числе. Но вот какая-то культура в понимании того, что такое здоровье, и как и чем его едят, неплохо бы знать каждому, да? И у меня есть песенка, которая вам просто сейчас человек начнет петь, и вы поймете, где брать здоровье. Потому что мы здоровье сейчас берем от лекарств. Но в древней культуре, в культуре людям давали здоровье, хорошее, суперное здоровье, качественное, просто от сил природы. Можно было камни рассасывать, убирать опухоли, все что угодно, просто силой природы. Но это можно делать не обязательно без квалифицированных людей, которые управляют этими энергиями, потому что силы природы, они сами по себе лечат. Но у нас в мозгах нет правильного, правильной веры в это во все